стратегии для целой компании. В этом, наверное, основная сложность. Мы должны были сделать э, бизнес-процессы за 90 дней, э, обосновать все риски и возможные упущения компании и сделать свои предположения, как можно это улучшить. Изначально в конкурсе приняли участие более 35 команд, это более 150 участников, но финал прошли только 10 команд. Именно им выпала возможность защитить свои решения перед представителями крупнейших региональных и международных компаний. Нам нужны люди, которые не